всем привет сегодня будем готовить сочный свиной эскалоп на сухой сковороде это хорошая альтернатива шашлыку в домашних условиях особенность этого рецепта не только в самом процессе жарки но и в том что мясо не нужно отбивать все делается легко и быстро а получается очень вкусно ничем не хуже чем шашлык необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео берем свиной эскалоп это корейка, нарезанная поперек волокон на куски толщиной около сантиметра. Промакиваем его с двух сторон бумажными салфетками. А затем делаем острым ножом насечки в виде сеточки. Как с одной, так и с другой стороны. подготовленное мясо посыпаем хмели-сунели черным молотым перцем и хорошо втираем специи в каждый кусок переворачиваем и повторяем такую же процедуру обращаю ваше внимание солить при этом не надо затем смазываем каждый кусок мяса подсолнечным маслом делаем это с обеих сторон и даем мясу отдохнуть пропитаться специями минут 10 дальше разогреваем сковороду высыпаем туда соль распределяем ее по всей плоскости и приступаем к обжариванию эскалопа выкладываем мясо сверху на соль так чтобы куски не соприкасались друг с другом и жарим до золотистой корочки сначала с одной стороны минут 5 затем переворачиваем и жарим до такой же аппетитной корочки с другой стороны тоже примерно 5 минут Огонь все время выше среднего. Температура готовой скалопы должна быть 75-80 градусов. Снимаем мясо со сковороды. Поливаем свежевыжатым лимонным соком.